пресс-макс и иного кода добавил новую скорость называется предкость нереально скорость прокачал 8.2 до пятого уровня нам нужно еще где-то взять кстати сок нам стоит а, нельзя ладно и прикольная карта буду таким быстрым Вум -вум -вум. эта карта сойдет мне еще новая рамка Класс, вообще, да? добыл мы еще играли и какой вывод я сделал а, ну ладно, раньше построили времени. Скажется потом. сделал то, что если будете играть с ботом, вы не будете получать награды. НИКАКИЕ! Поэтому вы не играйте с ботом. Не, ну играйте там. Я поиграл за роль. Это нормально. может потом посмотреть Так давай по по барику, Давай, давай, давай. Давай еще одно. Если сейчас войска запустим, будем нас искать. Давай. Это может помочь. В этом, возможно. ждем пока что мы друзьям мы ждем так считаю нужно ждать это не скорость друзья я вижу скорость призыва скорость единитов всех всех это офигенно бессов сначала как так считаю Единит. так ну в принципе пока что не нужно сейчас достигать так будем скрепить, будет все скорее будет классно Мы должны отначала рдус, да потом уже атаковать. Вот так, потихоньку. Пусть Полон, тут. Ну, вижу пока что враг на такой Best, пока что бесмысленный. Ладно. Все. Раз, два, три, ускоряю все, все. Отлично. Смотри, как идет, все. Потихонечку идет. Очень классно. В принципе, можно атаковать, если вы знаете, не? Не знаю. Да, Ждем 300 сотки, так считаю. Зря мы, наверное, ускорили за соточку. Но получаем мы два раза больше. Получаем. Ждем войска. Слишком мало войск. Потом будет использовать, когда будет что снова строить. Что снова строить. Атакуйте. Где? Атакуйте на все. Она экономика своя на я понял. Атакуйте, атакуйте. Такой тот а -то, уже Да, ты не раз достал. Я Хорошо. Так, я не хочу, чтобы нам улазнав с ним на нашу базу. Поэтому дело в том, что нужно успорить все 400 вот там уже враг уже так так так так враг уже тут враг уже Но он ошибку сделал теперь у нас есть преимущество а это маленькое преимущество я так их называю стоп нет о oh все вот так вот так вот все он не заметил красава. пробирайся призы больше минов больше мячика больше защиты Половина. Теперь ускоряем. Если мы ускорили тем самым нужно вот так сделать. Тем самым один чуть должен подпрыгивать. Да, вам вот. сейчас такой. Буду успевать за, за всеми. Я такой не, а ты не успеешь, потому что наша сила в этом заключается. Потом будем ускорять нам. Да. СК, может быть, выйдем, здесь, да? так здесь я считаю что нужно еще ускорить этому скоряем не хватает да то чувство, вообще не хватает не что кстати, пора его искать, что у меня уже скучно, я не поспокойно а скоро станет. Так, вы там ищите, под тихонечкой, граню запущу, я писал и Так, да, все-таки он тут, я понял его. А призываем вот здесь, давай два. Опа, она, ловушка для тебя, все ускоряем все, пусть не записываем, чтобы прям нам экономику быстро там построили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 отступайте я считаю что мы нормально так, наша цель конечно набрать там достижение кубки набрать типа не ну хочешьхай такой так. на того мы окружили его так, куда пошел а, Кстати, нужно больше больше больше забрать ресурсов. Все ресурсов классно то есть мы что, мы ну, окружили. а ну брат вернулся здесь, я хочу чтобы он нас нападал Он просто боялся нас и не выходил, не он подберет экономку, я ему разрушаю, конечно так. все брать, все воруем, а ресурсы кто будет брать? Да это не нужно, и вы брать, тратить и на ресурсы, вот и все наша цель, тем самым мы должны ускорить, ускорить производительность и продолжать так не берем это все стройка будем только строить наша цель только строить пока же. можно он что-то там задумал поэтому пойдем посмотрим стоит стоп стоп стоп мы только потратим ну к примеру пару файрбоу да. первый отряд так, второй отряд третий отряд так скажем немножко а то сейчас самое возможно будет еще так все в атакуйте я значит беру еще некуда Думаю хватит. Что, что? Численность слишком много. Я понял. ты такой же, тоже такой же. Добрам. Это, добра. это нормально. Ребор. Я не буду даже тебя убивать, но убивай моих солдатов. к я Бали. Вот какая так как у нас. Да, то есть куда сюда Я в том, что на экранку забрать, я хочу на спину. Классно. Эй, вы, выдайте на него классно. что-то что что призвать. Я тоже считаю, что так, так призвать. по делу. Вот сюда. Давай. Какой... о нет, тут, здесь пойти. Я такой не мог. Ну, ну, ну ладно. О, сопли на завершено Хочешь что-то. Он сдался. Все же длинное. А? Сдеваться на день? Нет, я не сдеваюсь. Я собираю к нам. 1300. И награды сыграю еще. О, здесь любимый клас. 4 раза. 5 будет. Сейчас призы. Так, Да. Так, что новое четко. О, 1500, 70 так, всем удачи и пока. Мы ну, делаем то, что нужно можно взять. Потом мы идем продолжать.